Хаюшки, с вами MLP Супер Пони Я вам расскажу про мою коллекцию Пониэш а! Что ж, начнем с, пожалуй, Шани Кармара и Аликорна Телепортируйтесь ко мне Прошло успешно, ой oh, е yeah. Итак, кто же у меня есть из Аликорнов? Ну, Луняши и Селестии у меня нету, так что у меня есть Армор. Ну и если у меня есть Шаннинг Армор, значит у меня есть и Принцесса Кейденс. Не удивляйтесь, почему у нее э, такие вот волосы. Потому что Кейденс мне купили вторую. Вторую я продала и купила себе наборчик с Твайлайт. Да. Вот, я решила себе оставить вот. То есть мне купили наборчик с Твайлайт и этой Кейденс. Старую свою Кейдонсу, которую шла Шенни Кармара я придала. И на эти же деньги купила вот эту твайлю. А теперь поговорим об вот этой твайле. Итак, у долго не укладывалась прическа. И вот, в общем, я ее еще сапожки покрасила. Ауч! А теперь телепортируем сюда Пинки! Вау, офигенно. I'm Пинки Pie. На самом деле Пинки говорит по-русски. Приветки. Теперь телепортируем сюда земных пони. Какая у меня все-таки вы наверное не видите, но у нее сейчас такая тень от волос. Телеп... А это мои поняшки простые, точнее земные. Так, Пинки Пай просто огромными кудрями, кудрями кап кайк та, та та та да. та чу та чу-чу, чу та тю тю та та та та та та та та та та та та та та та та та та ну просто как бы я выкинулась разгоребку и не прочитала, как ее зовут. Поэтому я ее называла Милашка Триша. Триша, да. Ну, если полное имя Тришка, Триша. А если так, то Три. И... This is Apple Bloom. У нее что копытца. Единорожки. Это Рерити. Ужасный твой вид, который я даже сначала не хотела показывать. Няшечка, какой моппи Шайлайт. На свете Белль. короче. И Станет Шиммер. И, конечно же, Шаунинг Армор. А теперь, моим единорожкам. И это... Снежинка. Да, это мой лак. Снежинка. Да, вы думаете, почему она так сильно переливается? А, потому что она покрашнула. И Диджей Пан 3. Да. Он довольно нежный. Так, он получился у меня Диджей Пан А теперь пегасики. А теперь мои пегасики. И первый мой пегасик, это вот такой вот нежный блэнбэгик. Который зовут Сейса Флэш. Нежка, нежка, нежка. Это мой первый блэнбэг. Ну и, надеюсь, и не последний, ведь блинбеки очень нюшкие. А теперь мои пегасики, фигурки, паняш. Это шарнирная флотершай. И это не шарнирная. Скуди. Блиц. Я, МЛП Сама Супер Пони. И с ужасной прической. Сноудроп. Snowdrop. Точнее, сноудропик. На этом было все. С вами была МЛП Супер Пони. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И будьте всегда позитивными и креативными. Всем пока!